Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павовые партнеры». Сегодня мы разбираем ситуацию нашего подписчика Сергея. Ситуация следующая. У Сергея имеются задолженности, и он сейчас общается с судебными приставами. И, конечно же, в такой ситуации все имущество, которое находится у Сергея, находится под пристальным вниманием судебных приставах. И здесь вопрос, стоит ли работать на торгах по банкросу от своего имени или необходимо э, привлечь к участию в торгах какое-то доверенное лицо. Но в случае Сергея это его брат. Давайте сразу разберемся. Если имущество находится под арестом, если все, что у вас появляется, находится под, как я уже сказала, вниманием судебных приставов, конечно, здесь нужно понимать, что если вы выигрываете в торгах какое-то имущество, об этом сразу же узнает судебный пристав и, скорее всего, на это имущество будет наложен арест. Если вы хотите избежать этой ситуации, наверное, рекомендуется, чтобы вы привлекли какое-то доверенное лицо. Если у вас доверительные отношения с вашим братом, вы можете использовать и его в этом случае. Как в этой ситуации действовать? Здесь важно понимать, что если вы участвуете в торгах от имени вашего брата, все документы на участие в торгах, ключ для участия в торгах, заявка на участие в торгах, все будут подаваться от его имени. Все документы должны быть подписаны им каждый раз при каждой подаче заявки на участие в торгах. И еще один важный момент. После победы на участие в торгах, Именно ваше доверенное лицо, от чего имя не подавалась заявка, на чьи имя были документы, на чьи имя был получен ключ, именно это лицо будет становиться победителем в торгах, а также и дальнейшим собственником этого имущества. Поэтому здесь выбирайте тот вариант, который вам наиболее удобен. Наверное, в вашей ситуации, Сергей, было бы правильно все делать на имя вашего брата. Вот. Я желаю вам успехов, зарабатывайте, работайте на торгах профессионально. Всем успехов и отличного настроения! Всем пока!